Блин. Вот эта корова, давайте я вам сейчас покажу. Одно окно. О, привет. В этот раз у меня очко не порвано, я подготовился сегодня о привет я мешков сегодня очень важное видео здрасте кто там приезжает сегодня очень важное видео вы вместе со мной сейчас будете привет привет впервые за 24 года я планирую в первый раз матюкаться то что шо... Меня даже в школе учили, то, что, ну, матюкались там ребята. А я даже ни разу, вот мне 24 года, я ни разу даже не, не сказал такого. И еще, значит, надеюсь, что вы прочли дисклеймер. И вы готовы. Давайте. На счет три, ребята, хлопнем, тоже ли, даже в ладоши. Потому что сильно солнце а сильное. Я хочу как-то защититься Давайте. Один. Два. Три. Я даже не... Я даже не знаю даже слов матифунишных. Поэтому я буду искать их в интернете. Давайте мы вместе узнаем у интернетов, что такое мат. Это перечень нецензурных терминов, некоторые из которых могут нести в себе несколько значений. Однако характеристическая черта всех ругательств Заключается в том, заключается в том, чтобы заменить обычное слово на более острое для восприятия слушателя. Как вы уже могли догадаться в данной статье, мы уже неинтересно дальше. Я хочу матюки. О, блин, да. Барабанная дробь. Блять, ебать, пизда, сука, нахуй, хуй пизда, блять. И сейчас, еще Блядский Производное от слова блять Стандартное обозначение как Плохой, ужасный, вульгарный, лживый Или распущенный Чаще всего употребляется в оскорблении Оппонента Еще хочу Выблядок Наблядовал Выебывается Доебался Доебался, блин Ебала, ебанешься, ебанул. Это что, все будет на еб? Надоело. А мне заранее надоело. Под ебка поебень. Уебался, уебищно. Охуь блять, хитрые вы ебаные. Шара пизда блять. Еб твою мать, блять, пизда. Испе Пизделся! пиздобол блять. Блять. Пиздатый, пиздец, братья пизда пляска, пизда здравствуйте, распиздяй, спиздил, сука, хуй, однохуйственно, хуёво, хуйня, хуй пизда ебать, блять, нахуй, вот такие матюки, я сейчас даже рассказал вам, и что я, напишите в комментариях, как вы относитесь к данным формулировкам, и по использованию данных всяких разных слов. Мне очень интересно ваше мнение. Как вы используете мать... Ай! Я извиняюсь перед теми, кого я обидел. Я никого не хотел этим оскорбить. Мне просто интересно данная тема. Я не знаю, как к нему относиться. Скорее всего, негативно. Потому что это как наркотик. Вы злоупотребляете им, потом э, портите всем нервы. Поэтому, дорогие друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Мне интересно, как вы относитесь к мату. Вот, поэтому подписывайтесь. Уже это говорил. Я вижу, вам интересно вот эта корова. Давайте я вам сейчас покажу. Вот. Ее зовут Милка. Она позировала для разнообразных шоколадных изделий. Очень красивый экземпляр. Жопа в грязи, вымя в слези. Ладно, пока.